В Алжире толпа людей сожгла предполагаемого поджигателя лесов. Прокуратура начинает проверку по факту. Появление видео, на котором толпа людей совершает суд линча над подозреваемым в поджоге лесов. Это видео показал канал Франц... французский канал «Франце-24». Со ссылкой на информационное агентство Алжира жертвой самосуда стал 38-летний Джамаль Бен Исмаил. Он был задержан полицией по подозрению в поджоге лесов. Узнав об этом, толпа людей ворвалась в полицейский участок, вытащила этого парня во двор, потом на улицу и сожгла его на глазах всей страны. У нас два года назад Татьяна Давиденко, да, еще не было нашего с вами канала, нашего канала, нашего с вами канала. Но бывшая, уже бывшая тогда глава счетной палаты Красноярского края сказала, у нас лес сначала воруют, а потом жгут, и пожар сметает все следы. Кто-нибудь спросил у прокурора, у ФСБ, у контролирующих органов, а кто, за права Довиденко или нет? Она же цифру назвала, ворует лес на 40 миллиардов рублей по году. 40 миллиардов, почти миллиард долларов. Кто? Хоть кто-нибудь такие вопросы задавал, кто? Толпа расправилась с человеком. Это страшно. Вот преступление, кто же спорит. Но это гражданский бунт. Гражданский бунт против гражданина. То есть бунт до да, убийц, но против негодяя. Людей убийц лес горит. Дышать нечем. Что такое лес? Это пища, это все. Это не только звери или птицы. Это все. Это древесина, это одежда. Это, это все. Все лес, жилище. Я видел эти ботинки из бересты. У них нет березка хоть другая кора, но ботинки из коры сделаны. Одежда, в полном смысле слова, ботинки. Еще одна интересная новость. В Колумбии ввели уголовную ответственность за вырубку лесов. Президент Дука подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за вырубку лесов. А у нас кого посадили в тюрьму за незаконную порубку? Уголовные дела есть, но они на перечет. При том, что не мы журналисты, а Путин говорил, у нас лес ворует погоду. Минимум на 3 миллиарда. Он когда это говорил? Лет 12-14 назад. Как помню, выступая на Дальнем Востоке. Тогда было 3 миллиарда. Тех миллиардов. Часто больше. А где уголовные дела? Что такое гибель? Гибель народа. Ведь как просто сейчас будет на выборах? Давайте просуждаем. Зачем олигархам, у которых есть дети, этим деткам хочется полностью оставить свой бизнес? Ну, а кому же еще? Зачем олигархам Москва, Генпрокуратура, Аудит, ФСБ. Не проще ли, убедившись, что в России народ ни на что не способен, так опущены люди, что с таких колен уже не поднимаются? Не проще ли олигархам собраться, раз нет народа, как силы, где-нибудь в укромном месте, в беловеческой пуще, например, у Лукашенко, сказать себе все? Мы добились главного. Народ, как силы в России не существует. Значит, давайте-ка, ребят, чтобы нам не ссориться друг с другом: нефть газа, древесины рыбы, платины золото на всех хватит. Россия, она огромная. Давайте поделим эту страну, раз некому противостоять. На 30-40 стран. Каждому из нас по государству. Да, оно ну будет карликовое, хотя ничего себе, карлик. Вот Красноярье будет отдельной страной, а четыре Франции. Отдельная страна будет называться Тюмень, другая еще как-то Якутия, например. Давайте поделим каждому. Вот есть госкорпорация да, в Тюмени, допустим, Газпром. Там много что решает Газпром, а в Иркутске «Ра» уже ЖД. Ну и будут отдельные страны, это же удобно. Нам не нужно будет трястись. Что приедет какой-нибудь Москвы, это будет отдельное государство, какой-нибудь аудитор или проверяющий, как вот сейчас Колокольцев отправил, проверять Свердловский главк, Екатеринбург. Там же 60 проверок в одном только милицейском главке. Позавчера было 30, сегодня уже 60. Зачем нам трястить, а главное нашим детям? народ будет арабами. Он готов, его нет. Вот выборы покажут, смотрите, явки никакой, все остались дома, да, депутатов Госдумы, да, мы уже устали друг другу говорить, что это не только выборы депутатов Госдумы, это начало президентских выборов, потому что каждая парламентская фракция, партия через два года будет без сбора подписей выдвигать своего кандидата в президент, если пройдут какие-то новые партии, значит будут новые кандидаты в президенты. Но не будет Максим Шевченко или Зюганов отдвигать, я это уже говорил, Дмитрия Медведев, но ни при каких обстоятельствах. Максим уже сказал, что человек типа Руцкова должен возглавить страну. Герой с биографией, с опытом, был губернатором, ну и так далее, и так далее. Уже понятно настроение людей. И коммунисты выдвинут достойного человека, не сомневаюсь я, на будущих президентских выборах. И неважно, кто это будет. Грудинин Потошкину, скорее всего, влепит срок пусть и условный. он Будет поражен в правах, но достойных людей коммунисты выберут, найдут. Их очень много в стране. Зачем нам это все? Мы и так сегодня в регионах делаем, что хотим. Так давайте законодательно закрепим это раз и навсегда. Разделим Россию на жирные пироги на 40 стран. На что, распался Советский Союз, а утром объявим... Народу, который на колени нами же опущен, который ни к чему не хочет прикасаться, ни в каких выборах участвовать. Дорогой народ, ты теперь живешь в государстве под названием Москва, а вот ты в Тюмени, а вот ты в государстве еще каком-то и так далее, и так далее. Мы это решим. Кто нам может ударить по рукам? Путин? Да нет, конечно. К тому времени Путин тоже, наверное, не будет. Что нам мучиться? главные деткам нашим. Им же наследие, мы должны оставить им хорошее наследство. чтобы жили они спокойно и не тряслись, кстати, от того, что в стране появится нормальный президент. И разберется он, кто затопил на самом деле рудник мир в той же Якутии. Погубили же рудник, где добывали самые крупные алмазы имени Портьеза, там другие. Город мирный переселять надо, люди без работы сидят. Ну зачем нам трястись и ждать проверок? Если народа нет, если народ дома остается, если сбылась мечта Бориса Березовского, одного из наших идеологов, для олигархов, я не говорю, и учителей. В этой стране и обезьяну можно сделать президентом. Не надо обезьяну, надо просто разбить ее на куски. И каждому из нас достанется, как у Высоцкого, каждый получил, надел, каждый правил, как умел. А главное, на этом куске земли каждый царь, бог и воинский начальник. А народ в рабстве. Ведь к этому все идет. И 17-го, 19 будет проверка народа. Народ, у и есть или тебя уже нет? А если тебя уже нет, готовься к рабству. Плохо в России может быть бесконечно. Нас перестали волновать новости, которые не могут не волновать. Еще два пациента скончались в больнице. Владикавказа, сообщает коммерсант, после поломки кислородной системы, 21 век. Повреждение кислородной системы, слова какие ласковые, но повреждилась кислородная система. 11 человек, 11 жизней. Как не было. Одна смерть не связана с аварией, другие выясняются. Еще вот два человека сообщает в Рио министра здравоохранения Тебеев. Скончались мужчины. Но ну, смерть одного из них врачи не связывают с аварией. По-другому нужна дополнительная экспертиза. Мы перестали удивляться, я уже об этом говорил всему абсолютно. Даже ценам в магазинах. Сознательно убивается народ. Почему об этом никто не говорит? Именно народ, каждый как личность. Люди вы никто, от вас ничего не зависит. Ах, поняли, да оставайтесь дома, никаких голосований. Я вижу сопротивление. Я вижу, что она нарастает. И я вижу, что никто не хочет в рабы. Но я вижу и другое, что все это происходит, вот это возвращение уважения, самоуважения у человека к самому себе. Это все очень происходит медленно, как бы неохотно, как бы через силу. Между тем, те процессы и те расследования, которые мы запускаем с вами, мы, в том числе, мои уважаемые зрители, они набирают силу. Еще раз доклад Республиканской партии США Конгрессу о том, что же у нас случилось в мире и что это за эпидемия. Как отнесся... К просьбе Всемирной организации здравоохранения о возобновлении расследования. Кто вот на этом, я опять прошу всех, кому интересно продолжение разговора. Сейчас, правда, будет несколько неожиданных вещей. Дальше на платформе Караулу, потому что мы не рискуем, иначе нас канал просто отберут. Сейчас я расскажу о том, что открывается сегодня. Открывается каждый день, это наше расследование, после доклада Республиканской партии США Конгрессу об Ухане. Но это уже на основном канале платформы Караху.